Всем привет, с вами Макс Лепьев и сегодня мы находимся на Дубай Марине, где я хочу вам показать объект, который для 99% людей будет просто красивой картинкой и никогда не сбывшейся мечтой. И только для 1% людей это будет реальностью. Это пентхаус, который занимает весь этаж, имеет площадь 1022 квадратных метра или 11 тысяч квадратных футов. С бассейном, собственно, на террасе, с четырьмя огромными спальнями и огромной, кстати, гардеробной, я думаю, что девушки сейчас это все заметят, когда мы это будем смотреть. Плюс гостиная, плюс грязная и чистая кухня и комната для персонала. И хочу я именно начать обзор самой Дубай-Марины и рассказать вам, что кайф ее в том, что она находится у моря, а здесь вы выходите из дома и оказываетесь на собственном яхтеном причале. И отсюда вы можете завести свою лодку и уплыть в кругосветное путешествие. Ну и плюс виды, которые открываются с самого пентхауса. Кстати, они здесь будут 360 в любую точку, но мы с вами находимся именно на террасе, откуда мы и начнем. Сначала кайфанем от видов, а теперь мы начинаем рассматривать сам пентхаус. И именно про вот этот бассейн я говорил, что он, конечно же, не спортивный, но просто представьте, насколько здесь приятно будет собраться с семьей, с друзьями и посмотреть на вечернюю Дубай-марину. Ну, либо на дневную. Плюс здесь можно еще устроить какой-нибудь может быть вечеринку или еще что-нибудь в этом духе если вы давно смотрите наши обзоры про дубай то мы не будем сейчас говорить что абсолютно в каждом доме есть бассейны где можно подтянуть свою физическую форму также есть фитнес-центры и так далее любой комплекс в дубае остается в эксплуатации с бассейном и с тренажерным залом мы рассматриваем с вами конкретно пентхаус и его инфраструктуру Про инфраструктуру самого здания мы даже и говорить не будем Но хотя вскользь упомянули И сразу вам скажу, что к этому зданию еще идет 4 парковки подземных в придачу. Бассейн мы с вами посмотрели Давайте посмотрим, как у нас выглядит основная часть гостиной И хочу сразу обратить ваше внимание, что здесь действительно большие потолки И именно из-за этого создается вот такое пространство Плюс панорамные окна причем, какого размера диван бы вы сюда не поставили, все равно пространства будет очень много. И в эту зону можно поставить либо большую плазму, либо вывести проектор и всей семьей смотреть здесь кино. И при этом, как бы вы ни загромодили именно вот это вот само помещение, оно все равно останется просторным, благодаря окнам и большим потолкам. Также здесь есть санузел, он, наверное, самый маленький, который здесь представлен. Такой пригостиной, но мы на него даже обращать внимания особо не будем. Посмотрим это все дальше. Здесь у нас обеденная зона, так как следующая часть это кухня. Сюда спокойно размещается центровой стол на 12, может быть, 8 персон. И это все перетекает в гостиную. Сейчас мы с вами посмотрим сначала эстетику, а потом посмотрим функционал, виде грязных кухонь и так далее и тому подобное. Это основная кухня, так скажем, чистая. И вы сюда можете спокойно привести своего шеф-повара, который вам эстетично здесь приготовит еду. Возможно, вы захотите поставить сюда стол, если в этом есть необходимость, знайте, что место для него есть. И здесь еще есть зоны хранения различного формата. Все здесь размещается. Выглядит это вот так. Также, что же за пентхаус без укомплектованной техники в виде кофемашины, духовки, микроволновки и винного шкафа. Но без этого как бы не обойтись. Пойдемте с вами посмотрим основную мастер-бедрум. И потом с вами будем идти по спальням, по нисходящей. Но я думаю, что сейчас очень многие девушки оценят именно формат основной мастер-спальни, как она выглядит. Но вообще для того, чтобы добраться до спальни, нам нужно преодолевать вот такие коридоры. Потому что сам пентхаус занимает целый этаж. Это, кстати, один из входов в него, но не основной. Основной находится на противоположной стороне. Я вам просто, наверное, покажу, что мы занимаем весь этаж. Шесть лифтов и дверь напротив тоже наша. Ну, это просто о размерах. Идем с вами вот в эту часть и посмотрим здесь основную мастер-спальню. Она вот такого размера. Сюда у вас размещается хорошего размера кровать King Size. Есть выход на собственный балкончик вот такой. Ну и, конечно же, на бассейн, откуда мы это с вами все начали рассматривать. Согласитесь, будет очень приятно просыпаться с видом на Дубай-Марину и засыпать тоже с ним же. Причем здесь даже можно и шторы-то не вешать, потому что и так окна атермальные, и это все действительно спасает. Проходим в зону санузлов и гардеробной. Санузел. Сначала достоин особого внимания именно из-за вот этой ванны, где вы можете спокойно ее принимать и наслаждаться видом на Дубай, который суетится, а вы наслаждаетесь здесь своей ванной. Также есть зона с умывальниками. Здесь у нас находится сам душ, а здесь расположились туалеты. Выглядит это вот так. И проходим туалеты насквозь, и здесь мы видим вот такую часть гардеробной. Согласитесь размерчик, ее действительно прям хороший. Я думаю, что очень многие девушки сейчас сказали, вот мне бы такую гардеробную. Кстати, обратите внимание, когда мы заходим в любую из комнат, включает автоматический свет, потому что здесь стоят датчики движения на включение света. Гардеробная сама по себе очень правильно скомпонована. Есть место, где похоронить обувь, есть место, где похоронить платье, и есть место, где похоронить ну, это полочки, все это с подсветкой. Вот этот, я точно знаю, у нас предлагается для длинных вещей. Для вечерних платьев, может быть, дубленок или каких-то шуб. Сама гардеробная представлена вот такими двумя рядами, то есть вам здесь вместе с мужем места хватит, либо только вам. Ну и просто представьте, какая действительно хорошая концепция, что у вас гардеробная с выходом на собственный балкон, только там не хватает еще ротангового стула. Когда вы устали здесь наряжаться, вышли, попили здесь водички, посмотрели на Дубай, поняли, что вы все-таки хотите видеть на себе в этот вечер и пришли назад в гардеробную. Кстати, здесь очень хорошее решение, потому что каждая дверь – это зеркало. Вы можете посмотреть на себя в фронт, в профиль и в правую сторону. И при этом соберете полную картинку и выйдете супер красивая на званый Идем смотреть спальню, которая будет размером меньше. По рейтингу она будет ниже, потому что это основная мастер спальня. Там спальня будет у нас чуть-чуть другого формата, чуть-чуть поменьше. Но для нее опять же нужно дойти, потому что она находится в другом конце пентхауса. Также с правой стороны у нас будет вот такое помещение. И оно, наверное, планируется как кабинет. Возможно, конечно, здесь сделать библиотеку и спортзал. Спальню не получится, потому что здесь нет санузла собственного. Но также есть выход на террасу. Я думаю, что все-таки это формат кабинета. Опять же, везде включается автоматический свет. Идем с вами в спальню номер 2. Именно по размеру она все-таки ранжируется именно так. Она с угловым вот таким балконом. Сюда также размещается кровать формата king-size, и гардеробная здесь уже поменьше. В нее, конечно, влезут вещи, но точно меньше, чем в предыдущую. Она функциональная, здесь все, что угодно можно похоронить. и есть еще вот такой вот маникюрный столик, можно привести себя в порядок. И здесь еще есть вот такой санузел с очень также правильным решением, с ванной, с видом на Дубай. Но мне, кстати, кажется, что сюда не хватает телека. Чтобы смотреть любимое кино, нежиться в ванне и отвлекаться на вид ночного или дневного Дубая. Также с этой стороны у нас расположились все туалетные принадлежности. Я думаю, что вы понимаете, все это есть. Также в каждой комнате есть система управления светом, приглушенный свет. И можно еще зашторить шторы, которых пока что нет. Ну и вызов домработницы или... Как вы подключите эту кнопку. Далее идем с вами, наверное, в детские спальни. Выглядят они вот так. Они будут сейчас обе зеркальные. Начнем с первой. Здесь у нас санузел, ванная, все туалетные принадлежности, зеркало. Двуспальная кровать King Size сюда также размещается. И такого же формата гардеробная, как мы с вами видели в предыдущей спальне. Все здесь разместить можно. Давайте выйдем на балкон, заострим просто внимание на виде. И... и, конечно, мы снимаем с вами это видео немножечко в такой дымке. И если бы ее не было, то мы бы с вами увидели Бурж-Халифу. Но если вы разбираетесь в Дубае, то вы примерно понимаете, какой вид отсюда будет открываться. Вид и так неплохой, но если дымки не будет, будет еще интереснее и красивее. Идем с вами смотреть другую спальню и дальше по инфраструктуре. Выходим снова в коридор, и с левой стороны мы с вами встречаем основной вход. Кстати, я не обратил ваше внимание, что здесь установлена система умного дома. И, по сути, из любой точки дома можно включить свет там или в другой части. Это основной вход, и здесь у нас предусмотрена вот такая прихожая зона, и нужно будет собрать какие-то места для хранения. Есть место вывода уже электричества, Ну, дизайнер, я думаю, ваш с этой задачей справиться и с этой стороны у нас есть еще одна спальня также я думаю это формата детский она по сути такая же просто она зеркальная также выход на балкон двуспальная кровать king size размещается и вот такая гардеробная собственная в спальне пойдемте теперь посмотрим как у нас выглядит комната для нянечки либо комната для прислуги она расположилась у нас вот в этом уголке. Здесь же у нас грязная кухня, но мы чуть позже в нее зайдем. Химчистка, лаундри. И вот так выглядит комната для прислуги. Все здесь можно разместить спокойно. Две вот таких вот зоны. Зона хранения и собственный санузел. То есть вы не будете с ней никак пересекаться. Все здесь есть. И с правой стороны, как я уже говорил, есть грязная кухня именно в этом месте будет готовиться в основном пища просто обратите внимание на размер этих комфорок и как вы понимаете вообще даже по цвету самой техники что это профессиональная история вытяжка огромная профессиональные холодильники все здесь размещается посудомойка разогревы все что нужно плюс профессиональная еще и мойка то есть в основном все будет готовиться здесь и, как вы понимаете, делать вы это будете не самостоятельно. У вас должен быть шеф-повар. И выходим с вами и оказываемся на части, где мы с вами уже были. Это основная кухня. Дальше, если вы вдруг еще забыли, напомню вам, располагается обеденная зона и большая гостиная с панорамными окнами, с видами и на море, и на Дубай-марину. Я думаю, что цену, наверное, стоит обозначать вот здесь. И вы, наверное, думаете, что он стоит каких-то неподъемных денег. На сегодняшний день, пока курс рубля у нас действительно сильный, мы перевели, это 650 миллионов рублей. Если переводить в стоимость квадратного метра, то это 671 тысяча. Но так как мы находимся с вами в Дубае, то сделки здесь совершаются в Дирхам. И на сегодняшний день это стоит 45 миллионов Дирхам. По сути, объект действительно уникальный за свои деньги. И именно уникальностью он и интересен, потому что это пентхаус, занимающий целый этаж с видом на Дубай-Марину, собственным яхтенным причалом, ну как бы вот он находится, и в непосредственной близости к выходу к морю и к самому пляжу, если в нем есть необходимость. И это уникальный объект. Который по сути стоит опять же дешевле чем в России 650 миллионов рублей пентхаус, который занимает весь этаж С действительно потрясающими видами В котором приятно жить В котором приятно находиться И здесь есть вся абсолютно нужная инфраструктура поблизости И для меня пока еще большой секрет Почему он до сих пор не продан Потому что огромное количество людей Со всего мира обладает этими деньгами и это действительно уникальный и, самое главное, штучный проект, который можно приобрести. Его потом можно передать по наследству, потому что второго такое в Дубае или на Дубай марине но мы с вами просто не найдем. Пенхаус с собственным бассейном, который занимает весь этаж. И как бы у вас нет здесь соседей, от слова совсем. В общем, на мой взгляд, объект действительно интересный, и он точно стоит своих денег, учитывая то, что на сегодняшний день по курсу рубля он стоит сильно дешевле, чем он стоил там даже год назад. А уж тем более в марте. На этом у меня все. Если вас интересует этот пентхаус, то ссылки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Вы можете связаться с нами, и мы сделаем вам видеопрезентацию, если вы не планируете прилетать в Дубай в ближайшее время. Или если вы собираетесь прилететь в Дубай, то мы встретим вас в аэропорту, приедем сюда, и вы посмотрите, насколько этот объект для вас комфортен. Пройдете в него, посмотрите, как он планируется, что вы сами в нем хотите разместить, и как вы его видите в своих глазах. Возможно, он вам подойдет, возможно, нет. Но Помимо него есть еще огромное количество различных проектов, которые вам могут подойти. Но на сегодняшний день это действительно хороший, уникальный и штучный проект, который определенно стоит своих денег. Это был пентхаус на Дубай-Марине с действительно потрясающими видами, которые стоят на сегодняшний день 45 миллионов дирхам или по сильному курсу в рублях 650 миллионов рублей. Все ссылочки внизу, господа. Вам всем удачи, приятных видов из ваших окон и пока!